Уж солнце раскаленный шар с главы из земли скатило, и мерзкий вечер пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые зашли, тяготеющие над нами, небесный свод приподняли своими головами. Река воздуха полни, течет между небой и землей, грудь дышит легче и вольнее, освобожденный от зноу. И сладкий трепет, как струя, пошел пробежал природу а Слышишь ключевые воды, воды, воды.